В сегодняшнем видео, друзья, мы с вами сделаем практику. Примерно минут на 15-20 поднимаем руки наверх, разомкнули наш замочек и ощущаем беспредельную радость, радость внутреннего успокоения. Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. В сегодняшнем видео, друзья, мы с вами сделаем практику примерно минут на 15-20. Эта практика будет нисходящего потока. То есть сейчас, друзья, отмечаем себе излучающее движение энергии, очищающее движение энергии, в основном движение энергии, которое идет у нас со вдохом по передней части нашего тела. То есть, если вы помните про микрокосмическую орбиту, оно идет по передней части до макушки и опускается вниз по задней части нашего тела, то есть где-то в районе позвоночника опускается вниз. Это, друзья, будет у нас мужской вариант или, скажем так, огненный вариант или практика нисходящего потока. Если вы можете настраиваться на хатха-поток, то это будет практика ха-потока, то есть поток, который идет от солнца до земли. Давайте, друзья, начнем. Настраиваемся на практику. Макушку потянули наверх, копчик опустили вниз. Настраиваемся, со вдохом чувствуем всю комнату, расширяемся полностью, захватываем свой кокот энергии, ощущаем его, подключаемся к нисходящему потоку и опускаемся вниз, сгибаем коленки, опускаемся вниз, полностью приседаем, ступни полностью стоят на земле, прядки не отрываются от земли. С восходящим потоком, с округленной спиной распрямляемся снова наверх. Поднимаем руки наверх. Почувствовали солнышко и солнечная энергии Вниз разлились, полностью излучаем во внешнюю среду. Отлично. С одной стороны покрутились, с другую сторону покрутились. Отлично. Это излучающая практика. Снова, друзья, полностью раскрылись, раскрыли свою четвертую чакру, четвертую анахата чакру, раскрылись, серетку наше сердце, лопатки вместе. И когда у нас лопатки полностью вместе, опустились полностью вниз. Полностью опустились вниз, захватили руки в маленький замочек, снова свели максимально лопатки, и прижались животом к бедрам. Желательно, чтобы ноги были полностью прямые. Разомкнули наш замочек. Поставили впереди руки. И сделали легкий прогиб в спине. То есть выпрямили спину. Снова округлили спину. И позвонок к позвонку такими поступательными движениями. Подняли снова наверх, протянули эту эфирную энергию снова наверх через лицо до макушки, из макушки прямо в солнце и разлили солнечной энергией на все пространство. Снова стали прямо, макушку потянули наверх, со вдохом все взяли это пространство с восходящим потоком, Направили, почувствовали поток, прокрутились в одну сторону, прокрутились в другую сторону и с прямой спиной наклонились вниз, таз отъезжает назад, ноги полностью прямые, руки не опускаются вниз, стоят наверху, полностью опустились насколько можем, опускаем руки, спина у нас примерно под 45 градусов к ногам, отлично. С выдохом согнули коленки, поставили полностью ладошки, прижались максимально к бедрам. Со вдохом правую ногу поставили назад, прогнули спину, лопатки вместе, плечи назад, голову запрокинули назад, открыли нашу пятую чакру, открыли творчество, потянули с подбородком носом впереди и в этой позе Медленно с выдохом выпрямляем переднюю ногу. Когда мы выпрямляем переднюю ногу, пожалуйста, не гордтесь. Оставайтесь, чтобы тело было прямо. Открывайте пятую чакру, открывайте ваше творчество. Снова сгибаем переднюю ногу, ставим нашу левую руку вовнутрь. Ступню задней ноги проворачиваем, чтобы она полностью стояла у нас на земле. И раскрываем снова сердечную чакру, одариваем своей любовью, радостью все пространство, все вокруг нас, всех людей, всех живых существ. Всех одариваем своим зеленым приятным светом. Интенсивируем поток, выпрямляем полностью ногу, чувствуем, как самый... С середины нашей ноги, нашей ступни, задней ноги, то есть правой, поступает энергия через бедро, через нашу переднюю часть тела, через нос, через лоб, поступает до макушки и с выдохом опускается обратно по позвоночнику, через крестец под суставом вновь в ступню нашей правой ноги. Одариваем всех светом. И ощущаем беспредельную радость, радость внутреннего успокоения. Аккуратненько верхнюю руку опускаем вниз. Передняя нога все еще полностью у нас выпрямлена. И здесь, друзья, мы как бы животом устремимся сейчас вперед. То есть мы выгибаем полностью нашу спину, соединяем лопатки и смотрим, как будто мы выпрыгиваем наверх. Открываем пятую чакру, третьим глазом двигаемся вперед, как будто мы хотим прыгнуть вперед. И аккуратно возвращаемся обратно. Спина у нас полностью сгорбленная, таз направлен вниз, копчик тянется вниз. Отправляем нашу переднюю ногу назад, в упор лежа, таз немножечко выше. Опускаем таз таким образом, чтобы тело было у нас прямо. Разворачиваемся в одну сторону. Разворачиваемся в другую сторону. Опускаемся полностью вниз. И делаем, друзья, прогиб назад, так называемую кобру. Максимально тазовые мышцы мы с вами сжимаем. Напрягаем нижнюю часть спины. И захватываем. То есть мы здесь тоже выпрыгиваем вперед, как будто мы делаем телесную волну. Мы выпрыгиваем вперед, раскрываем пятую чакру горла, раскрываем сердце, лопатки максимально сводим вместе. Смотрим, устремляемся наверх. С выдохом подныриваем по волне снова вниз. Снова выпрыгиваем вперед. Снова делаем волну. И в конечном счете устраиваем наши ступни удобно на подъемах, подныриваем и выходим в собаку мордой вниз. Пытаемся наши ступни максимально уложить на пол или на мат. Пятки тянутся к полу. Со вдохом переходим вперед, но таким образом, чтобы спина была максимально округленная у нас. Вот мы на носочки перешли и опускаемся вниз, в собаку мордой вверх. Собакой мордой вверх, у нас макушка тянется наверх, таз, бедра, колени не касаются пола. Если они касаются, если вам тяжело, конечно, можно положить, ничего страшного в этом нет. Но если вы можете, чтобы не касалось, пожалуйста, делайте это. Переходим в упор лежа, И правая нога у нас снова идет вперёд. Пожалуйста, следите за тем, чтобы у нас здесь был не косой угол, не острый угол, а прямой угол 90 градусов. Отлично. Здесь подтягиваем нашу левую руку к правой ступне и проворачиваемся в эту сторону. Поднимаем руку наверх, снова ощущаем, как по передней части тела со вдохом энергия поднимается наверх. Энергия, то есть ощущение. Мы ощущение поднимаем до самой макушки и с выдохом она опускается вниз. Опускаем руку обратно и выпрямляем снова переднюю ногу. Нога полностью выпрямлена, и мы подныриваем, снова сгинаем ногу и устремляем также нашу заднюю левую ногу. Полностью выпрямляем ноги, если получается. Если не получается, можно их согнуть, ничего страшного в этом нету. Полностью выпрямляем нашу спину и округляем нашу спину медленно. Поднимаемся наверх. Со вдохом продолжаем движение рук. Устремляемся по восходящему потоку прямо к солнцу. Захватываем эту энергию, чувствуем эту энергию солнца. Ощущаем ту любовь, те знания, которые дарит нам солнце. И опускаем руки. Отлично. Отлично, друзья. Аккуратно потрясли руками, ногами, снова восстановили тело в нормальной его естественном балансе. И сделаем примерно такой же круг, только на другую сторону. Руки у нас с вами аккуратно лежат по швам, то есть тянутся вниз, но при этом не напрягаются. Пожалуйста, не надо в такой позе супер напряженным стоять расслабленно В одну сторону прокрутились, в другую сторону покрутились. У нас, друзья, между макушкой и копчиком есть позвоночник. Ну, не до самой, конечно, макушки, но все же, друзья, это на физическом теле позвоночник. У нас есть на ментальном теле так называемая ось. И вот вокруг этой оси мы с вами прокручиваемся. Сегодня, друзья, все у нас практически связано с ментальным телом. То есть все, что мы себе представляем, думаем образно себе, представляем все это ментальное тело. Наши мысли, мысли, образы. И поэтому центральную ось, я уверен, будет найти очень легко для вас. Останавливаемся. И здесь, друзья, складываем ладошки вместе, поднимаем руки наверх и по восходящему потоку до самого солнца. Здесь нисходящим потоком вместе просаживаемся вниз, до серединки складываем в руки намасте, остаемся где-то посерединке. Здесь, друзья, мы пытаемся наш таз полностью подать назад, при этом чтобы колени у нас нависали не над большими пальцами ног, а нависали над нашими пятками. Чтобы равновесие не потерять, мы с вами вытягиваем руки вперед, таз соответственно назад. Еще разочек, друзья, на мосте. Опустились вниз, руки вперед, таз назад. Опускаемся аккуратно вниз. Пытаемся выпрямить полностью ноги, если получается. Снова изгибаем, опускаемся максимально вниз. Пяточки у нас не отрываются от мата. Опускаем руки вниз и устремляем нашу левую ногу назад. Снова следите, чтобы было 90 градусов. Здесь мы ставим нашу правую руку внутри правой ноги. Распрямляем полностью нашу спину, лопатки сводим, насколько это получается. Проворачиваем нашу заднюю ногу таким образом, чтобы ступня полностью стояла на мате. И раскрываемся сердцем полностью на весь мир. Мы раскрылись, друзья, мы дарим свое счастье, свою любовь, свою радость всем людям и всем живым существам, которые живут на этой прекрасной зеленой планете. Интенсивируем это ощущение и выпрямляем переднюю ногу, насколько это возможно. Взгляд, если возможно, полустремляем наверх. Ощущаем ток энергии, которая идет теперь уже по нашей левой ноге, которая доходит до тазобедренного сустава, переходит вперед там, где несколько пальцев чуть ниже пупка, поднимается по передней части нашего тела, доходит до точки третьего глаза, то есть до середины лба, проходит до макушки. И с выдохом опускается по позвоночнику до крестца, затем на тазобедренные суставы и снова уходит назад. Таким образом, друзья, мы прорабатываем с вами солнечный аспект или аспект мужской. Аккуратно опускаем нашу верхнюю руку вниз, сгибаем переднее колено, ставим эту коленку Вниз и поднимаем ногу. Если вам тяжело поднимать ногу, вы можете захватить ее какой-нибудь рукой. Абсолютно неважно, какой рукой вы захватываете. Или это левой, или правой. Смотрите, как вам удобнее, чтобы вы не потеряли равновесие. Аккуратно отпускаете, да, нужно быть очень осторожным, потому что коленная чашечка, когда вы резко отпускаете, она не успевает как бы немножко переместиться. Поэтому, друзья, очень медленно опускаем, поднимаем снова наверх и здесь отправляем нашу переднюю ногу назад в упор лежа. В упоре лежа мы делаем следующие упражнения. Сразу, друзья, скажу, если вам тяжело, станьте на колени, будет немножечко легче. Но если вы можете, не становясь на колени, делать какие-то упражнения, пожалуйста, не становитесь на них. Мы тут делаем сейчас так называемую переполюсовку. То есть мы ощущаем ток энергии от нашей промежности. Поднимается она у нас по пупку, поднимается до солнечного сплетения, раскрываем сердце, наши лопатки сводятся вместе до горла, до третьего глаза, до макушки и с выдохом соответственно опускаем вниз до позвоночника. И таким образом делаем со вдохом волну наверх, выдох, волна вниз. Со вдохом волна наверх, выдох, волна вниз. Волна наверх, застыли, Немножко лопатки посильнее вместе сместили и аккуратно наклонились вниз и перешли в собаку мордой вверх. Пяточки аккуратненько уложили, чтобы они у нас стояли на мате и опустили голову максимально вниз. Со вдохом наша левая нога Устремилась вперед. Мы взяли нашу правую руку, то есть противоположную, и поставили ее рядом с нашей левой ногой. Прокрутились в сторону к бедру той ноги, которая впереди, то есть в левую сторону, и подняли руку наверх. То же самое, как мы делали это в прошлый раз, попытались полностью раскрыться, Раскрыли свою сердечную чакру, ощутили зеленый свет, дарим его, излучаем на всех окружающих. Аккуратно развернулись в другую сторону, поставили колено вниз и подняли снова ступню наверх. Да, прижали к тазу, если получается. Аккуратненько опустились снова вниз. Отлично. И нашу заднюю ногу подвели вперед, полностью опустились вниз. Так вот мы стоим, друзья, с вами. Аккуратненько переходим на носочки. И при этом пытаемся поднять наши пятки как можно выше. То есть не как-то так стоим, а максимально высоко. Не теряем равновесие. Максимально высоко поднимаем пятки. Со вдохом по восходящему потоку, по позвоночнику, Поощутили, как поднимается у нас поток. Взяли его и по нисходящему потоку вниз полностью представили себя в этом белом свете стоящем. Вытянули руки наверх. Сделали так называемую мудро то есть это пистолетик. И очень аккуратно, стоя на носочках, максимально подняты пятки наверх. Попытались подняться наверх. Если тяжело просто подниматься, можно делать такие поступательные движения. Ощутили приятное жжение в бедрах. Стоим на носочке и с нисходящим потоком полностью опускаемся вниз. Друзья, это был легкий, Вечерний комплекс огненной энергии, энергии солнца. Я попросил бы вас не делать этот комплекс сразу перед сном, потому что он вас сильно зарядит энергией, пробудит вас, и вам будет тяжело заснуть. Делайте этот комплекс часа 2, 3 или лучше 4 перед сном. Этот комплекс взбодрит вас, но при этом не настолько сильно, что у вас будет бессонная ночь. Поэтому, друзья, практикуйте и оставайтесь на канале Йога Чести. Друзья, если вы в первый раз зашли на канал Йога Чести, пожалуйста, подписывайтесь. Мы постоянно делаем новые видео, и вам будет всегда интересно с разных тем рассматривать аспекты йоги и, конечно же, йога чести. Друзья, поступайте по совести и живите честью. До новых встреч на канале Йога Чести.